всем привет ребята я подготовила для вас новую коллекцию она называется приготовь давайте рассмотрим пакетики чтобы вам было видно этот пакетик нам нельзя открывать там итоговое наше блюдо такой тортик попкорн большой пакетик достаточно Вот такой вот пакетик Работик. О, вспомнила, что это. Это чепурек. Если честно, не сказала, что это, потому что не помню. Это у нас лаваш, ну или шаурма, как кто говорит, я не знаю. Напиток. Такой вот маршмеллоу, очень большое. И коробка Макдональдс. Давайте выбирать наши пакетики. Остальные коллекции вам знакомы. Я очень извиняюсь за посторонние звуки. Давайте вот этот. Такой нижненький. Давайте сегодня постараемся выбрать в желтых оттенках. У нас коробочка тут желтая. Я очень извиняюсь за посторонние звуки. Давайте возьмем вот этот чисто желтый. Коллекция с прошлого видео. Давайте вот этот. Здесь у нас как раз желтый. Тапочки. Давайте. Можно взять или вот этот. Ну, возьмем этот, потому что больше желтого нигде нет. И наша новая коллекция, вот этот убираем и выбираем, здесь роза. Здесь у нас желтого нет, здесь немножко есть, а здесь нету, здесь тоже нету, здесь нету, нету, вот это достаточно желтенькое, вот это и Макдональдс. Ну давайте возьмем Макдональдс, он самый большой пакетик, очень красивый. Давайте откроем наш каталожек. Хочу показать сразу новую коллекцию. Мне кажется, это самое красивое оформление каталога. Вихоньки. Как я и говорила, у нас тут немножко осталось. Ну, коллекций сюда поместится очень много. Давайте открывать. Раз уж мы, я показала, давайте откроем. Если честно, не придумаю, как мы будем открывать эти пакетики, поэтому мы просто рвем. Картинка под номером 4. Нам попалась мука пшеничная под номером 4, вот сюда. Давайте приклеим. Я оторвала тесемочку. Как ее теперь открывать? Давайте искать. Ну, давайте приклеим и давайте открывать дальше рисунки по клеточкам нам попался вот такой воздушный шарик под номером один. быстренько так мы с конца подошли на начало этой коллекции. Отлично. Давайте открывать дальше. Нам попалась очень красивая роза. Давайте ее приклеим. Отлично. Очень красиво получилось, и все как раз помещается вроде. Давайте открывать дальше. Доставка кофточки. Напал. Вот такая синяя кофта с кактусом под номером 10 давайте приклеим к стенку на вторую страничку как раз у нас с вами так быстро заканчиваются коллекции точнее видео и коллекции сами быстро заканчиваются и вот у нас уже остался всего один пакетик помимо вот этого конечно давайте откроем Нам попалась, нам попалась вот такая вот карта памяти на 2 гигабайта с как бы, динозавриком или дракошей. Ну, скорее всего, динозавриком. Давайте приклеим на нашу вторую страничку. И давайте как раз глянем, на какую страничку мы закончим э, третью или начнем вторую. Мы закончим, мы закончим третью, потому что картинка под номером 10. Это вот сюда. А вторая страничка у нас останется. нам попались вот такие вот тапочки с хрюшкой, давайте приклеим. Отлично, готово. Давайте я вам покажу. По-моему, коллекция приготовь, если я не ошибаюсь, у нас была, но не факт. Если честно, не помню, какие у нас коллекции были, но я думаю, что не было. нет, этой коллекции у нас не было, я ошиблась, я очень извиняюсь, но ничего, будет первое. Там, может, я и сделаю вторую часть, ну, не вторую часть, а еще одну такую же коллекцию, только готовить мы уже будем что-то другое. Вот все наши пакетики, я надеюсь, что вам распаковочка понравилась. Обязательно смотрите меня, я надеюсь, что мы скоро, совсем скоро увидимся, я постараюсь сделать для вас новую коллекцию, так как две коллекции мы закончили в прошлом видео, обязательно посмотрите его, если не смотрели, всем пока-пока!